Александр Викторович заметно отличался от остальных преподавателей, но его легко можно было перепутать со студентом. Смущенный новым коллективом или еще за неимением опыта щеки Александра Викторовича по-юношески пылали. Именно они привлекли внимание студентки на второй партии. никогда! никогда!